Никогда не отчаивайся, что бы ни случилось, как бы тяжело не было. Помни, нужно сделать шаг и еще раз шаг. Если понадобится, то еще шаг. Эти шаги выведут тебя туда, куда желало идти сердце. Главное не останавливайся, делай шаги, даже когда не видишь куда идти. Все равно идти, только ты выбираешь, где остановиться. Поэтому двигайся, пока не окажешься там, где захочется остановиться.